Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Ну что ж, вы, наверное, поняли, а может быть и не поняли, не догадались, но я нахожусь на выставке ярмарки, сделанной в СССР, на Большой Семеновской 10, строение 13, на своей любимой, на своем любимом блошином рынке. И сегодня будет небольшой обзор. И я вам покажу какие-то вещи из более дорогого сегмента. Но я сегодня вас ждет очень важное объявление. Поэтому будьте внимательны. Итак, 16 октября, то есть завтра, на площадке, сделанной в СССР, состоится фестиваль «Ретро уикенд». На площади 850 метров квадратных будет проходить ярмарка любителей винтажных предметов. В формате ярмарки состоится наш любимый аукцион. Завтра он начнется в 12 часов дня. Будут различные конкурсы, розыгрыши прессов, мастер-класс ну, мастер-класс был сегодня по теме реставрации фарфора, и я вам потом специально сделаю об этом э, видео. Вы окунетесь в уютную атмосферу ностальгии от содерцания предметов, любимых из детства. Так что, друзья, впереди много, очень много интересного. И вас ждут завтра, еще раз повторю, на Большой Семеновской дом 10, строение 13. А перед вами чудесный сет, состоящий из чайника и молочника и сахарницы на таком небольшом приятном подносике. Все это стоит 1000 рублей, и все это, посмотрите, позолочено внутри. Ну, Здесь, да, товары, которые мы сейчас будем смотреть, они все по 1000 рублей. Ну, а вот эти уже замечательные тарелки настенные, но вы поняли, они по 800 рублей. Ну, вот здесь достаточно много интересного довольно-таки разнопланово. И, кстати, с утра здесь больше было и вещей. Но люди приходят, разбирают. Завтра, я думаю, будет еще больше народу. Ну, все улетает здесь, очень быстро меняется все. Я приехала забрать какие-то вещи, которые оставляла, но в смысле не оставляла, а не купила. В тот раз, думаю, куплю их. К сожалению, их уже не было. Да, и вот я. Еще хочу сказать: обратите внимание здесь, вот чудесные и супницы, ну вот на этом чайнике я особенно остановилась. Он очень красивый, это большой доливной чайник. Он очень большой, и обратите внимание, здесь продаются старые книги старинные. Но тоже стоимости 800 рублей ну а вот на этих полках уже э, все предметы по полторы тысячи рублей ну посмотрите какое здесь разнообразие очень красивые вещи достойны очень много баса цветного стекла Ну а вот эта супница, по-моему, уже по тысячу рублей. И, по-моему, здесь уже по тысячу рублей идет. Ну да. Посмотрите, какое интересное кашпо из плюстона с кроликом. Ну очень-очень даже интересно. Да, я остановилась его рассматриваю. А вот яркие тарелки с рисунком. Такие праздничные тарелки. Весь набор тысячи рублей. Ну а рядом стеклянное блюдо с перламутром. Смотрится очень эффектно. На темном фоне пагода и лодочка из перламутра. Ну а в этой витрине взгляд привлекает сразу же яркая тарелка с сюжетом на тему сенокоса, ну в какой то в русском стиле. Ее стоимость 4000 рублей. Яркую кувшин и чашка, а вот нарядный набор с золотом – это коростень и стоит она 17 тысяч рублей. Извините, он, набор. Мы с Женечкой провели здесь очень много времени, устали. Каждый занимался своим. Я была на очень интересная лекция по восстановлению фарфора. Я обязательно это видео вам дам. Вот, И мы с Женей решили спуститься вниз в ресторан. И перекусить и обратите внимание здесь какая керамика и вот сразу керамика она и модная и популярная и очень эффектно смотрится согласитесь и кстати я еще Сняла тоже Никиту, нашего любимого Никиту. И тоже про Никиту выйдет отдельное видео. Ну вот, пока мы разговаривали, встречали, слушали лекции, стало темно, наступил вечер, и мне пришлось ехать на машине домой по вечерней Москве. Вот, Друзья мои, спасибо, что были со мной. Я очень рада, желаю вам всего самого наилучшего, самое главное здоровье, мира в душе, мирного неба над головой. И не забудьте, кто хочет, потому что я не знаю, сейчас буду монтировать, может быть вообще выйдет где-то в 12 часов ночи. Но, во всяком случае, друзья, если кто-то. Я перед этим делала короткие видео истории Шотс. Может быть, вы там увидите. Так что приезжайте завтра, будет очень интересно. До встречи! Вот, решила воспользоваться моментом и снять вам вечернюю Москву. Вообще очень красиво.